Что мы тут делаем? Мы переносим дверку. Одну уже перенесли сюда. Полностью изменили расположение колосника. И положили колосник уже, разумеется, на огнеупорные кирпичи. Чтобы кирпич обдувался, здесь делается шель. И этот колосник кладется на заменяемый кирпич. Сзади тоже. Здесь все закладывается. И это опоры под увеличенную дверку российского производства размером 380 на 300 посадка. Вот так. Не У нас получится. А, и вот это тоже прикрываем, Это для подовой печи. Вот ни к чему. Шайка. Работает. Да, ну. Ну, да. Ну, то есть вот эта путировка ее конечно при открытой дверке слегка видно, но она теперь сохранит печку. Будет гораздо дольше все служить. Так, один лет служил, так теперь 22 Если они потом брижут, с мне тихить. Да. Ну вот, патюнеры работают. Вообще сюда и защитником Защитник. И плитчик И ваша зажигалка пару слов а, чего хотели что получилось молодец миша спасибо, да, огромное. спасибо большое наша да. на профессионала на спасибо вам очень приятно у вас было работать